Дорогие друзья, потрясающие события. Мы в Турции. И сегодня этим замечательным днем Алексей и Александра соединяют свои сердца. Как ты думаешь, что будет происходить сегодня? Что лично ты ожидаешь от сегодняшнего вечера? Таги рули, да. Все, отлично. Все, ребята, работаем. Как настроение? Супер. Уже выпиваете? Ну, так, для антуража. Какой напиток предпочитаете в начале торжества? Самогон. Расскажите, как вы лично готовились к этому событию? Я, я купил носки, наверное, зеленые в цвет, ну, мероприятие, вот. Как жених сделал предложение невесте? Упал на колено и обвязал веточку, красивую зеленую веточку вокруг пальца ее. Отлично. Хорошее начало. Ладно. Это же Да, это, это же, между прочим, пьющая подружка невесты. Что интересного происходило накануне свадьбы у наших молодоженов? Они там то-то и то-то. Это и всякое. Они встречались. Дим, а можете э, описать образ Александры, образ невесты? Какая она? Потому что мне кажется, она, она должна бояться всего на свете, потому что весь мир такой большой, а она такая маленькая, у нее такие большие глаза соответствующие. И единственное, чего я не понимаю, почему она не умеет летать. У нее такие большие уши по сравнению с телом, она должна уметь летать, мне кажется. Что подарите молодым? Чулки, белье, игрушки. Какие? фалоимитаторы подковки